Приветствую на моем канале. Сегодня я продолжу снимать вообще видео, связанное с программой Zoom, международной конференции. Сейчас я покажу, как вообще создавать непосредственно конференцию. Во-первых, конечно, надо его открыть. Запускаем, видим вот такое окно. Free аккаунт это потому, что он у нас бесплатный, мы на него деньги не ложили. Соответственно, в бесплатном аккаунте есть лимит до 40 минут проведение международной конференции. Если общение идет тет-а-тет -а -тет с одним человеком чисто, то тогда нету лимита. Если общение два человека и более, не больше, чем 40 минут, тогда заканчивается непосредственно конференция и заново запускаем конференцию. Есть такой момент, чтобы сделать, допустим, чтобы вы делаете, допустим, вебинар или что-нибудь в этом роде, делаете трансляцию, проходит 40 минут, трансляция закончилась, и чтобы не создавать новую ссылку, чтобы люди заходили по той же самой ссылке, которую вы создавали, есть одна маленькая хитрость. Я вам сейчас ее покажу. Идем в настройки. Идем в настройки. Recording. Нет, не recording. Так, сейчас найдем. Вот здесь идем в конец настройки. конец настройки. Enable Advanced Features. То есть дополнительные настройки. нас перекинет сейчас на сайт непосредственно зумовский, в мой аккаунт. И тут есть вот такой вот момент. Смотрите. Сейчас найду. My webinars. Нет, my meetings. My meetings. Сейчас подгрузится. Минуту. My meetings. Personal Meeting Room, то есть персональная комната. Так, значит, не, Момитинг точно, Момитинг meeting, настройки митинс, здесь есть такой вот момент, сейчас я его вам найду. Так, секундочку. А, вру. В профиле My Profile, и вот здесь есть Personal Meeting ID, и у меня сейчас установлен один и тот же ID, и написано Use this ID for Instant Meetings, то есть использовать один и тот же ID для всех встреч. Изначально такого не было, изначально был, галочка была снята. И я поставил галочку, чтобы все могли подключаться всегда по одной и той же ссылке. Это моя личная, персональная ссылка. То есть, всегда вот по этой ссылке могут люди подключаться в мой вебинар. То есть, как только я создаю конференцию, вот это ее ссылка. Теперь, здесь, конечно, еще есть много-много различных настроек. И, ну, на самом деле, займет очень большое время, чтобы объяснить вообще все нюансы. Поэтому я не буду сейчас об этом э, рассказывать. Если что, я потом дополнительно сниму видео вообще о всех настройках чтобы вы могли пользоваться всеми возможностями бесплатного аккаунта Zoom. Окей. Okay. Теперь переходим обратно в Zoom. Вот у меня есть настройка, что все, кто заход... когда я создаю конференцию, у меня вот такая вот ссылка. Смотрим, что делать вообще, как создавать конференцию, когда у нас только вот такое маленькое окошко. Здесь все просто. Здесь написано start with video, start without video, то есть Начинаем конференцию с включенным видео или начинаем конференцию с выключенным видео. Также здесь есть способ подключиться к какому-нибудь конференции, расписание или поделиться непосредственно экраном. Окей, okay. делаем старт видео. Открывается окно. Вот он я. Всем привет. Он мне сейчас показал э, разблокировать звук себя или начать продолжить э, без аудио. Я продолжу без аудио. Ну хотя ладно, открою, отключу звук, что это значит. То есть, если мы смотрим сюда, у меня заглушен звук. А то у меня в настройках прописано, что когда, э -э когда начинается вебинар, мой микрофон выключен. Это я сделал в настройках специально. Чтобы если я подключаюсь к кому-то, у меня сразу же был выключен микрофон. Отключаем звук, он loot myself. Все. Вот, я разговариваю, у меня записывается. Также здесь смотрите. Здесь идет. Ладно, видео я отключу. Здесь идет, получается, уже запись сразу же. Вот тут мы видим в левой части вверху экрана, что запись идет. Здесь мы видим, когда начался непосредственно сам вебинар. Мы можем остановить запись здесь или здесь. Он автоматом сохранит ее после того, как, после того, как мы закончим нашу конференцию и сделаем End Meeting, закончим эту конференцию, он ее конвертирует и сохранит, он и откроет папку, в которую сохранил. Что вообще здесь есть, какие варианты. То есть звук я сейчас тоже отключу. Записывать мы можем в любое время, то есть можно сначала отключить, потом пообщались, дошли до какого-то конкретного момента в процессе вебинара, нажали рекорд он говорит Unmute Myself, чтобы меня записать, окей okay. и запись пошла. Запись пошла, все, и запись с этого момента началась. Хорошо. Дальше, что здесь еще есть? Здесь есть, вот он пишет, в правом верхнем углу пишет запись. Файл записи будет конвертирован в mp4, когда закончится мероприятие. Окей, okay. можно приглашать людей. Каким образом? Здесь можно скопировать ссылку и просто выслать ее в Skype или в любой другой чат, в Telegram, в вайбер, как угодно, ватсап. Скопировали, пишет, что ссылка пригласительно скопирована. В буфер обмена просто можно скопировать. Пригласить по контактам, это если в Viber у вас есть контакты. Далее. Copy Inventation то же самое. То есть пригласительное скопирование. Ну, в нашем случае лучше всего Copy URL, копировать адрес. Далее, что здесь еще? И здесь есть. А, ну, скажем так, кто вообще подсоединен? непосредственно в, к нам. В данном случае, конечно, я один, поскольку я это записываю видео чисто для информации. Но допустим, у нас здесь 10 человек. Мы что можем? Мы можем управлять. Мы можем всех отключить микрофон. Если вдруг кто-то много говорит или кто-то мешает вести конференцию, нажали, просто не думая, с вас там 50 человек отключили, чтобы не искать кого. Отключили всех, и никто вам не мешает. Далее. Также здесь есть возможность. А, ну, в принципе, отключи, наоборот, включить все. Хорошо. Есть еще такая тема, как чат. То есть, есть групповой чат, пока вы общаетесь. То есть, вы можете отписать всем, что угодно вы напишете здесь. Привет. Это будут видеть все. Если есть кто-то конкретно, здесь будет написано, написать лично тому-то, тому-то. И тогда вы выбираете, и, и вы пишете, и это будет только один человек, которому вы напишете. Так, Дальше. Можно сохранить непосредственно чат, если вы общаетесь, сохранить чат, и он у вас сохранится. Просто нажмете Save чат, и чат в папку, он там у вас будет. Хорошо, чат закрываем. Ну и соответственно, что есть еще? Есть поделиться экраном. То есть, если вы, например, общаетесь, и вам нужно поделиться экраном, как в Skype или как в Viber, просто нажимаете поделиться экраном и выбираете как именно вы хотите поделиться экраном что именно вы хотите поделиться вы хотите рабочим столом поделиться нарисовать график какой-то хотите непосредственно <связываем> любую программу которая у меня сейчас открыта открыть вот. и таким образом это все увидят. то есть ну например давайте что например Google Chrome нажмем и пишет что, поделиться экраном Тут еще есть галочка «Поделиться компьютерным звуком». То есть это если на компьютере будут какие-то звуки возникать, там, при сообщении с чатой, с Скайпа или чем-то, то он будет это передавать. Если галочки нет, то никаких звуков посторонних не будет приходить. Что, кстати говоря, удобно. Здесь есть «Оптимизировать для полного экрана видеоклипа», чтобы была оптимизация непосредственно. Можно ставить, можно нет, как хотите. Пробуйте, тестируйте. Хотел поделиться экраном. И теперь, когда я вот это проведу, все видят мой экран. А я в свою очередь вот такую вот вижу. Я могу остановить, э, делиться экраном. Я могу опять же, ну вот здесь стоп или пауза. Стоп это вообще стоп или запаузить. Могу какие-то аннотации сделать, то есть написать что-то на экране. Показать, что, то есть как бы чертить, показывать. И вот и моя мышка будет показывать, что, например, я так хлоп-хлоп нарисовал. И вы это будете видеть. Очень удобно, да? То есть я говорю, вот эту ссылку, по этой ссылке переходите и подключайтесь в Телеграм. Ой, ну, в Zoom. Хорошо. Дальше. Что тут еще есть? Опять же есть чат. Мы можем вызвать чат и здесь пообщаться в чате. Так. Можем поставить на запись. Ну и различные еще дополнительные настройки. Вот. Потом просто останавливаем поделиться экраном, возвращаемся сюда. И таким образом заканчиваем наш митинг. Заканчиваем. У нас тут вот прошло 5 минут. И он у нас задает вопрос. Вы хотите... Только самому покинуть эту встречу или всех выкинуть из этой встречи, то есть закончить встречу для всех. Нажимаем закончить встречу для всех, всех выкинуло из чата и он начинает конвертировать видео, которое он снял. После того, как он это конвертирует, он непосредственно откроет папку, в которой находятся эти файлы что там есть? Там есть аудио, то есть сохранилось аудио и сохранилась видеозапись. То есть, например, мы общались э, в конференции, мы общались без видеокамеры. Камеры нам не нужны, соответственно, видео нам не нужно, он больше в объем. Нам нужно только аудиотрек. Мы просто берем этот аудиотрек, он уже в формате M4A, Apple Lossless Audio, ну, то есть, M Apple Losses Audio, то есть, это от Apple аудио, <coughs> формат. Мне на самом деле больше нравится, чем MP3 по качеству. Так что вообще плюс этой программе. Вот, и потом просто пользуйтесь этим. Все данные хранятся у вас в документах в папке Zoom. Вы можете потом, если что, их всегда посмотреть. Следующая конференция будет сохраняться в отдельную папку с названием «Даты», временем и «Кто-то, например, создавал вот этот вот чат». В принципе, все. Тут все Просто. Как создавать эту конференцию, если какие-то дополнительные вопросы, задавайте мне их в комментариях или пишите лично. Мои контакты будут внизу под видео. Я рад, если буду вам полезен. Всем счастливо, пока-пока.